Всем привет, с вами Настя Бодрячкова, и сегодня комплекс для всех суставов ног на корточках. Да, прямо на корточках. Начинаем из этого положения. Садимся ягодицами на пятки и делаем 10 лягушек. Выдох, вдох, выдох, вдох. Дыхание Уджая подключайте, кто знает, подключайте наверху вакуум. Выдох, вдох, выдох, Вдох. Можно взять кирпичики под руки для тех, кто не достает до пола. 8, 9, 10. Остались наверху, опустились пониже к ногам, затем ноги на ширине тазобедренных суставов. Усаживаемся с вами поглубже. Ручки перед собой опустились на коленочки, присели, руки наверх и обратно. Опустились на пяточки, на колени, сели на пятки. И давайте сделаем 10 раз. Я понимаю, что вам сейчас уже становится жарко. Продолжаем. И 4. Пятки. Почувствуйте радость от этого движения и как с каждым движением вы становитесь все больше, как пружинка. И наверх, на пятки. Восемь. Хоп. Главное повеселее. Девять. Хоп. Отлично. Остались в этом положении отдыхаем и мягко-мягко перекатываемся с одной коленочки на другую, усаживаемся на наши бедра, отдыхаем, разминка окончена. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, нажимайте колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на канал Йога Батрячком.